Всем привет, итак, у меня есть для вас хорошая новость. Я разыгрываю 5000 вверх на серваке SamDM, на котором играю более двух лет. Также я хотел бы вам показать пару функций на данном серваке. Итак, приступим к ним. На сигроке имеются престижи, кланы, скиллы. Это как навыки идут. Для использования скиллов вводим команду skills. Тут что как описано? К примеру, клавиша пешком. Нажимаем AN и будет данные.. Ну, что купим, то и будет. Дальше прыжок у меня куплен. Тут разворот на 180 градусов, трамплин. Тут режим полета, телепорт. переворот разворот транспорта на колеса. Ну, такие функции. Что же еще Престиж. Вот им Информация. Престиж. Вот тут все описано. Что, как, для чего сейчас покажу пару вещей чатнейм вводим тут в принципе html используется данный цвет это как черный вот я ввел свой ник у меня черный чатнейм вот сейчас выберем вот этот красный так молодой теперь чатнейм красный Так, чтобы включить режим Бога, нажимаем на U, английскую. Вот, сейчас, на респаунт пыхнусь. Тут есть еще функция хорошая. Вот GPS, автосалон. Выбираем любое видео угодно. Нажимаем на U, Телепорт к маркеру GPS вот ну вот у автосалона вот тут данные вот тут штабы так вот прыжок нажимаем на двойку вот прыгнули тут есть еще убер нитро после нажимаем на нитро вот мы поехали тут есть замечательная функция как менять транспорт вот как мы видим у английская и n так вот мы поменяли сейчас каждые пять секунд дозволено вот снова дальше чтобы обнуть престиж вводим данную команду данная команда требует 100 левел а у меня максимально так дальше режим супермена только пешком стоит нажимаем на n вот нажали вот так вот чтобы подниматься вверх надо кликать на левую кнопку мыши чтобы вниз правой кнопкой Для начальной игры вам потребуется выполнять задание. Вводим квест. За, заданное, за, данное, за, за данный квест вы получаете одну медаль, деньги и XP. Можно медали обменять на XP, деньги, карму и восстановление XP. Чтобы посмотреть сколько кармы и прочее можно вести карма. Вот тут все описано, что как. Тут ниже 400 мини-газ, снайперская винтовка есть. 4 недоступны. Так не менее, покажу вам функцию клана. Нажимаем, э, вводим клан. Управление кланом, управление составом. Кликаем на кого угодно. Дан, вот, данные опции. Когда вы выдаете данный ранг, ему определенная опция будет доступна. Дальше, Управление управления альянсом могут управлять лидеры и заместители восьмого ранга. Так, предложить принять ничью на войне, так когда вам предлагают войну. Дальше установить мой стандартный для всего клана это понятно, изменить цвет клана Тут да, вот список цветов так, изменить сообщение клана тут вот как мы видим HtML код задействует цвет вот и текст вот все в чате видно переименовать клан ну поменять имя клана. Дальше поехали. Рейтинг со кланов. Чтобы посмотреть, вам нужно обновить сначала их. Кликните, и потом еще раз кликните. Вот. Так, рейтинг кланов. В рейтинге кланов имеются бонусы, как мы видим в табличке завтра уже 1 сентября и у нас будет вот легендарный склан так топ кланс так топ кланс вот мы на 12 месте лидер данного клана мой твинк дальше вот мы уже ознакомились ну вот и все не забывайте подписываться предлагать свои идеи что снять желаю всем удачи